Привет, друзья, с вами Керхер, центр Неополитарской. И сегодня мы вам покажем распаковку нашего аккумулятора пылесоса VD1 Battery. Пройдемся по комплектации. У нас в комплекте сам пылесос, он довольно-таки компактный, и самое его преимущество это в том, что он аккумуляторный. Никаких проводов, никаких шнуров вам больше не нужно. Есть аккумулятор, есть пылесос, и есть мешки внутри пылесоса и фильтры. А как это все используется? Вот такой аккумулятор вы берете и вставляете сюда, до щелчка. На аккумуляторе у вас показывается процент зарядки, на данный момент он составляет 89%. В принципе, заряд аккумулятора у вас хватит на 20-30 минут активной работы пылесоса. Дальше у нас к пылесосу еще идут аксессуары. Также у нас идет щелевая насадка, если нужно пройти в какие-то ну, мелкие места и пропылесосить. И есть для мебели, машин и всякого такого. В чем удобство этого пылесоса? В принципе, его можно использовать и дома, но он предназначен для более таких а, грубых целей. Сарай, машины, либо еще что-то. Допустим, если у вас в машине а, просыпалась земля, либо еще что-то, вы берете насадку для мебели и все спокойно защищаете. Также у этого пылесоса есть еще и функция обратного выдува, Если вам нужно не только всасывание, ну и, допустим, разогнать листул. А, давайте же посмотрим, что у него внутри. Также у него идет шланг. 1,2 метра достаточно комфортная удобная длина для пылесоса так вот такой идет фильтр он идет из нетканного материала то есть его можно менять его можно мыть и дальше использовать вот и дальше комплект у него уже здесь надет мешок в принципе достаточно компактный сюда собирается вся пыль грязь если вам нужно собрать что-то, какую-то воду, либо еще что-то, вы убираете мешок, собираете сюда, и потом нужно только фильтр помыть. Вот, вот так он выглядит изнутри. Есть удобные резинки для того, чтобы подкрепить шланг, чтобы он не болтался нигде. Так, берем и закрепляем. так вот так кнопка включения выключения находится здесь что еще могу сказать достаточно мощный пылесос под ваши потребности если вы хотите быстро пылесосить из машине либо где-то в сарае это отличный вариант для вас с вами был киркер на пролетарской подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и жмите колокольчик чтобы не пропустить наше следующие видео следите за нами и всего доброго пока